Всем привет, ребята, вы на канале Свети Лера. И сегодня я вам расскажу лайфхаки, как быстро набрать 100 000. А еще мы с вами распакуем очередную заброшенную посылку. Ребята, кто так сидит и делает уроки, поставьте... вот такую Посылки. вот заброшенную посылку. Очередную посылку, да, вы Вау! Ухай. Вау, Ой, тут, ребята, подожди.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 Обязательно следить за трендами Аликушные Алини, а самое главное, это спец. Ой, это шампунь, ребята Шампунчики Какие-то Снимать интересные челленджи Практически снимать, как я к, к, Обзоры на клипы Может, вы любите готовить Снимать, как вы готовите Как вы танцуете Ну, короче, все, что вы хотите И пришло вам в голову, можете снимать. <смех> Вот три шампуня, нет, тут два ага. шампуня, вот такие два шампунька, а вот это что такое? Милень. Милень. Милень. Это, наверное, масло для волос. Маленькая, Милень. масло для волос. Класс, Класс. Класс. да, очень Класс. супер, каждому есть подарок. Обязательно следите за качеством видео, если у вас iPhone 11 или какой-то там, Седьмой, плюс просто снимать на телефон, и вам не придется покупать какие-то дополнительные камеры. Стой, ребята, обязательно, чтобы у вас было качественное качественное видео и хороший звук. А еще следите, чтобы у вас была э, интересная обстановка, интересная картинка в кадре. Если ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и не забывайте нажимать на колокольчик. Пока-пока!